ИРАНГЕЛЬ МИРАМАР Санок, ВИКЕНДИ Он Я подходит, не... идет, и... через дорогу приходит сейчас будет. С другой стороны. Бро. Три. меня na vez Зона нокнула. Да. Есть. Минус. Бабах! Я же сказал бабах! Он еще одинокий. -так, паза -фака. Смогу. Да хуй, ч ⁇ твари? Троем! Еще один, еще один. Ты чисто отомстил. Угу. А патрон ты нет? машины едет Мази, тормози не тем тем тем тем тем тем тем всем goodbye леди джентльмены кому понравилось видео ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал и всем всем удачи